света 23 года живу тренируюсь в санкт-петербурге живу здесь на протяжении 8 лет уже родилась в Сибири, в Тюменской области там жила до 15 лет школу здесь заканчивала собственно тренироваться начала два с половиной года назад то есть я уже заканчивала университет 5 курс совершенно то есть если Пять лет назад не скажу, что я занималась бы как бы бодибилдингом, тем более профессионально, ну на том уровне, на котором я сейчас. То я бы никогда не поверила, потому что изначально вообще никаких задатков к этому виду спорта не было. Вообще профессионально я видом спорта никаким не занималась, но при этом всегда таким достаточно активным была человеком. И в 16 лет по секрету скажу, еще будучи с лишним весом, да такое было. И мне вздумалось э, пойти, значит, в акробатический зал, начать прыгать, что-то учиться, прыгать на батуте, прыгать на акробатической дорожке, при этом не имея никакой там гимнастической подготовки. Ну, колесо там максимум со школы, урок вперед. Начала сама без тренера тренироваться, так тренировалась где-то на протяжении трех лет, но не постоянно. То есть, ну, мне просто кайф было, то есть, как ребята там парни ходят там брейкеры паркурщики я вот с ними так в тусовке была там пыталась делать но изначально учила даже все элементы мне нравилась именно гимнастическая школа то есть как все по правильному по технике вот и вот уже два с половиной года назад я впервые пришла к своему тренеру марине быченко в зал весила 50 килограмм была вегетарианкой четыре года на тот момент Идющая, просто умеющая там, делать какие-то некоторые генетические элементы, она так на меня посмотрела, но при этом с таким огнем в глазах, что я значит, хочу фитнес, я хочу там бодибилдинг, насмотрелось видео. То -то в основном, если у ребят спросить, которые выступают на более-менее нормальном уровне, хотя бы на уровне чемпионата России, которые туда хотя бы попадают, 90% из них имели какой-то за спиной вид спорта. Не, либо борьба, либо э, там ну, любовь из спорта. Чаще всего мужики-то как бы из бокса и борьбы. Вот, а Девочки там легкоатлетки. А, что касается именно конкретно моей категории фитнес, там вообще 99,9% девочки бывшие гимнастки. Либо спортивные, либо художественные, либо спортивная акробатика, либо.. Очень-очень редко какие-нибудь профессиональные танцы, потому что даже в профессиональных танцах нет такой капитической подготовки, как бы, которая требуется в категории фитнес. Я, мне кажется, единственный человек, не то что в России, мне кажется, в мире по пальцам одной руки можно просчитать тех, кто выступает в фитнесе, не имея никакого прошлого гимнастического. Друзья, в принципе, друзей у меня, вот так, чтобы я друзьями назвала, не так уж и много, очень много там, ребят, которые меня поддерживают, там, товарищей, знакомых. Как бы, естественно, когда... Мне кажется, у всех так. Когда ты только начинаешь, когда еще э, только вот первые какие-то идут победы, успехи, они, может быть, даже победы не на, не на сцене, а вот в зеркале какие-то начинаются изменения, люди проявляют порой очень странную какую-то такую реакцию, выдают, либо компенсируя какое-то собственное неудовлетворение, неудовлетворенная амбиция, начинают немного человека принижать, мол, там, да зачем тебе это надо, что ты фигней страдаешь, займись нормальным делом, это денег не принесет, это любимая тема. А, ну и для девушек любимая история, это раскачалась как мужик, вот. А когда, естественно, уже идут большие какие-то победы, когда ты раз за разом выкладываешь фотографии с золотой медалью и с турниров все выше и выше уровнем, и когда люди начинают понимать, что ты действительно этим живешь, дышишь и вот в принципе это твое все, естественно, они как бы, ну люди, которые хорошо к тебе относятся. Поддерживают, как бы пишут такие одобрительные отзывы, что ты молодец. У меня есть сестра, которая меня поддерживает, вне зависимости вообще от того, мне кажется, чем я занимаюсь. Она мне, мной очень гордится. На самом деле постоянно мне об этом говорит, что она вообще со спортом никак не связана. Вот она человек искусства. Она рисует, пишет, читает, что угодно, но тот как бы не качается. И на самом деле, всегда мне говоришь, что ты вот меня как-то мотивируешь идти вперед, там, поднять свою пятую точку чем-то заняться. Вот. Но она, соответственно, меня мотивирует в каких-то других вещах. Что касается вот семьи родителей, у меня с ними очень сложная ситуация. С того момента, как я начала заниматься, собственно, с, спустя три месяца я ушла из дома и с тех пор их не видел. Первый раз на сцену я вышла осенью 2014 года. То есть в зал я пришла в мае, в октябре я уже первый раз выступила на Кубке Санкт-Петербурга, чемпионате Санкт-Петербурга в фитнес-юниорке. Один раз только в юниорках, даже по не ходила, стала там третьей. С такой вообще улыбкой смотрю на эти фотографии, это, это жесть. То, как я выглядела, какая была программа. То есть, естественно, я понятия не имела, что такое фитнес как я должна выглядеть? Мне постоянно казалось, что я толстая, при этом я весила 52 килограмма. Я жаловалась тренеру, что я набрала полкилограмма, какой ужас. Программа тоже делалась за два месяца, потому что я не знала, как это делать. И благо Марина вовремя у меня спросила, ты, ты сделала программу? Я такой, да, да, все сделала. Она такая, ну пойдем покажешь. Мы приходим значит, в зал. Она говорит, ну давай, я, значит, говорю, ну музыка будет такая, здесь я пробегусь вот так, здесь я пробегусь вот так. В общем, вот на, на таком уровне у меня была сделана программа, она была в ужасе, естественно, заставила меня быстро это все тренировать, ну и каким-то вот образом за два месяца более-менее что-то слепили. Еще через полгода я вышла весной, грубо говоря, я этот осенний сезон вообще не считаю, потому что, ну реально, 4 месяца тренировок, вообще непонятно что, вышло просто на сцену постоять. А вот весной я уже э, вышла и с первого раза как бы, выиграла Питер по женщинам в фитнесе. Причем там была достаточно такая скандальная история, связанная со мной, после которой даже собирали, насколько я знаю, судейские, какое-то судейское обсуждение, когда изначально был, была категория фитнес-юниорки. То есть она, юниоры всегда идут впервые взрослых, и в фитнес юниорках получилось так у нас э, оценивается два раунда произвольная программа и тело позирования эти баллы суммируются выявляется общее количество баллов сумма баллов у кого меньше тот и выиграл и получилось так что меня поставили на третье место при этом по форме я обходила просто там всех, ну выносила реально то есть это было видно но видимо по программе э, программа у меня была там слабее чем у девочек, а это были реально, ну, дети. Соревновалась с детьми, у них не было формы. У них была программа, то есть они чем-то там занимались, гимнастикой, танцами, они сделали сильную программу, и за счет этой программы получили большое количество баллов. Достаточно забавная ситуация получилась на награждении, когда стояли две девочки без какого-либо отношения к бодибилдингу, и я на третьем месте. Ну, я, конечно, тогда расстроилась, через час я вышла в категории женщин, так как все-таки как призерка я имела право это сделать, и выиграла ее. И получилось, что стала чемпионкой сразу по фитнесу среди женщин. Поехала на чемпионат России, выиграла фитнес юниорки тоже как бы России получается, первого раза выиграла. И по женщинам стала пятой. Но на самом деле для первого раза стала пятой по женщинам, я сама удивляюсь, потому что там были Анна Дудушкина, Татьяна Дворцова. Женя Мищенко на тот момент, которая была вот в самом таком пике. То есть я там буквально я уступила только самым таким ветеранам, которые там уже выступают по больше чем там по 5-10 лет. Вообще, на самом деле, я это, конечно, тщательно скрываю, ну ладно, скажу. Вообще я была на одной классике США еще весной 2015 года. То есть еще спустя даже нет года, как я тренировалась. Это было, конечно, очень опрометчивое решение, с моей стороны, вообще туда ехать. Но на самом деле это был очень полезный опыт. Естественно, я выступила не очень удачно. То есть форма у меня, в принципе, была более-менее, а программу я, конечно, там просто на... накосячила, по-другому не скажешь. Длинный перелет, как бы вообще первый, грубо говоря, это были вторые соревнования в жизни. После фитнеса юниор на Санкт-Петербурге. Ну, почему-то мне захотелось туда поехать, я подумала, что это было бы еще меня. Тренер поддержала в этом. Но это был очень хороший опыт а, в плане выступлений, потому что после этого я как раз могла выиграть чемпионат Питера, России и так далее. То есть, у меня такая закалка появилась после такого стресса. А Арнольд классик Европа осень 2015 года. А после того, как я закончила осенний сезон, я решила все, я приеду на Арнольд. Я должна выиграть, несмотря ни на что. На самом деле, могу сказать, вот самый большой мой прогресс вообще по форме и по программе и вообще в принципе был именно в этот период. С весны 15 до осени 15 То есть за, за получается, 3,5 месяца подготовки я изменилась кардинальным образом. То есть я сейчас смотрю фотографии, это мне кажется, это невозможно было. Я настолько, блин, отдавалась этому. То есть я вставала шла на стадион, бегала, потом пошла, значит, на силовую тренировку, пришла. Потом пошла на, грубо говоря, уже третью тренировку по акробатике, пришла домой. И так каждый день. То есть у меня было даже не по две, а по три тренировки в день. Диету я всегда строго держала, то есть у меня никогда не было проблем с этим. Даже, даже были проблемы в том, что меня тренер заставляет есть, а я не ем. мне постоянно кажется, что нет, все меня там зальет, я зажирею. Времени мало, я не успеваю, я еще толстая, скоро на сцену, хотя там еще два месяца, а мне там один килограмм остался. И вот сентябрь месяц, значит уже там осталось две недели до Арнольда, а я я в принципе уже в форме. Я не понимаю, как я выгляжу, что, потому что ну я я не была грубо говоря еще в таком теле. В такой форме я не понимаю, достаточно этого, недостаточно, на том я уровне или не на том. Но как только мы вот приехали на Арнольд, и, насколько вы знаете, Арнольд два дня проводится. То есть там полуфинал, отборка шестерки. И потом на следующий, либо через день идет финал. То есть эти же шесть участниц лучших с полуфинала выходят на сцену, все баллы обнуляются. И все заново происходит. Опять первый раунд, опять второй раунд, новые оценки, и уже выходит победитель. После полуфинала как бы, мы поняли, что есть шанс выиграть. То есть я В линейке сравнения я выглядела реально лучшей. А по программе тяжело судить. И, нет, естественно, были программы как бы сильнее моей. В том плане, что девочки реально с профессиональной гимнастической подготовкой. Но я точно была не самая там худшая. где-нибудь серединке, вы понимаете, что по сумме баллов я могу выйти на первое место. В финале я улучшилась, улучшилась сделала свою программу чище, по форме улучшилась и выиграла. Тогда это для меня, конечно, было просто вот в грим ту. Потому что я реально я не могла поверить, что вот я просыпалась с мыслью, что я там могу выиграть Арнольд но вот тебе не верится, потому что это, ну, это из разряда, там, как дети мечтают, я поеду в Диснейленд. Вот типа этого. И то есть, я понимаю, что меня сейчас награждают за первое место. И потом мы вышли на абсолютную категорию с Анной Дудушкиной, и я стала второй. Тогда я, конечно, расстроилась, что я проиграла, потому что мне казалось, естественно, что там я, я достойна выиграть первое место. Но с другой стороны... Эм, тоже хорошо, потому что не было бы тогда второй победы через год. На самом деле, мне через возвращение в Петербург еще вот год назад, после первой победы, тренер сказала, я даже рада, что ты не взяла абсолютку. Я на нее еще тогда помню, так обиделась, думаю, нифига себе, блин, я там ей все уши прожужжала о том, как я мечтаю там абсолютку взять, и она вообще мне там. Уверяла меня, что это все возможно, а тут она мне говорит, что рада. Я тогда этого не поняла, Ну вот э, спустя некоторое время я поняла, что если бы я тогда взяла абсолютку, наверное, у меня не было бы, во-первых, не было бы такого прогресса еще через год. мне не было бы мотивации, я бы, в принципе, наверное, мне кажется, не поехала бы на следующий Армольд, зачем я уже выиграла. И, наверное, было бы принято много поспешных решений по там, карте, я была не готова. То есть, если взять мою форму год назад, я была бы не готова к этому. Ну, вот что касается этого Арнольда, да, я уже была мотив... замотивирована настолько, насколько мне кажется, это вообще, в принципе, возможно. Я уже реально, я просто, я настраивалась, что я буду рвать, я, буду, я сделаю все возможное, вообще, все, чтобы взять именно абсолютку. Я вышла на полуфинал, мне кажется, это так хорошо себя на сцене никогда не чувствовала, так свободно. То есть, у меня тренер там уже в предоморочном состоянии, мне пытаются там что-то показать, там, я ей... И вообще зашибись такая выхожу на сцену и после полуфинала уже практически была уверена что я первая после финала ну как бы после того как выступили уже в принципе вопросов не оставалось так как я выиграла дважды выиграла арнольд и в этом году у меня абсолютная категория я имею право получить про карту можно сказать, практически автоматически. То есть по моему запросу, одобрение Международной Федерации, мне ее выдают. Причин не одобрить, нет. То есть каких-то нарушений с моей стороны устава АВБ не было. Поэтому, в принципе, мне ее выдадут, как только я захочу это сделать. На данный момент мы планируем получение про-карты после Нового года. И следующий турнир уже строить на про-дивизионе. Если все-таки все получится, никогда не зарекайся, то есть что произойдет, мало ли там. Но если все получится, то так как мне 23 года, на данный момент я буду самой молодой в России, даже, наверное, в СНГ, обладательницей про-карты. На самом деле я еще... у меня такая есть немного неуверенность, готова я, не готова, потому что про-дивизион это совершенно другая лига. Это другая форма должна быть, это другой уровень совершенно. Это Там только кажется, что вот я там перешел и пошел тут же на соревнования. Ты там начинаешь с нуля, ты там никто. Тебя никто там не знает, и ты точно так же должен подниматься, как и в любительском уровне. Сейчас, на данный момент, как и всегда, самая главная задача передо мной стоит улучшаться, улучшаться с каждым днем не стоять на месте, двигаться вперед. И как только настанет тот момент, когда я пойму, что вот я готова, там, через три месяца я готова выходить на сцену, показать новую себя. Потому что старая я никому уже не нужна. То есть старая я должна остаться на любительском уровне. На профессиональный уровень я хочу выйти в совершенно другом образе, качестве совершенно другой, намного лучше. Для этого надо много работать, естественно. Много сил, много времени. Многие люди не понимают, как бы когда человек, грубо говоря, живет одним делом. То есть мне часто приходится слышать в свой адрес, что я там куплю себе здоровье. Я, значит, ограничена, там еще ничего же жизни не видела, как же дети, а как же семья. Я просто считаю, что каждому свое, и каждый должен получать удовольствие от того, чем он занимается. На самом деле я каждому желаю, чтобы он нашел то дело, потому что таких единицы... Когда я попала в фитнес, я реально, я реально ощутила, что это мое, что я могу ездить по миру, что я могу именно реализоваться как спортсмен, то, что я всегда хотела, то, что у меня не получилось в детстве, и то, что может получиться сейчас. Самое главное – желание, и всем желаю найти то самое дело, чтобы вот огонь в глазах горел, и несмотря вот ни на что, ни на какие преграды, кто бы вам что ни говорил не уверял, какие бы трудности в плане там травм, каких-то там жизненных обстоятельств перед вами не стояли. Если это действительно ваше, если вы этого хотите, всем сердцем, то вы обязательно этого добьетесь.